Приветствую, друзья, на своем канале. В этом видео я покажу хайп про Аксиома. Хайп платит 50% за 3 дня. То есть, к примеру, вы инвестировали 100 рублей, получите через 3 дня 150. Так, чтобы зарегистрироваться на этом сайте, кликаем «Регистрация». Вводим логин, email, два раза пароль и кликаем «Регистрация». Но я регистрироваться не буду, у меня уже есть аккаунт. Кликаю вход в кабинет. Вхожу в свой аккаунт. Так, чтобы создать вклад, кликаем создать вклад. Выбираем сумму от 50 до 25 тысяч рублей. Выбираем например, 300 рублей и платежкой, которой будете оплачивать. Кликаем пополнить. Так, чтобы вывести средства, кликаем вывод средств. Здесь можно посмотреть отзывы о сайте. Самый лучший проект, отличный. Спасибо админу. Так, ссылку на сайт я дам в описании. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.